Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Petecorbat Hughes. -E Сегодня у нас рубрика на тему использования в английских предложениях глагола ⁇ гона ⁇ Буквально на русский язык глагол ⁇ гона ⁇ переводится как ⁇ собираться что-либо сделать ⁇ Например, ⁇ Я собираюсь идти в кино ⁇,⁇ Мы собираемся идти за грибами ⁇,⁇ Они собираются лететь в Лондон ⁇ Ну, давайте разберем кратко на примере. Например, я собираюсь прочитать его книгу. Вы можете сказать, я собираюсь прочитать его книгу, и таким образом. I am going, я собираюсь, to read, прочитать его книгу, his book. Но вы можете глагол going to, я собираюсь, заменить на глагол gonna, который используется только в разговорной речи. Например, я собираюсь, и обычно так англичане говорят. Я собираюсь. I'm или I am gonna дальше никаких тут. I am gonna read прочитать его книгу his book. I am gonna read his его книгу book. Ну, давайте скажем еще одну фразу. Мы собираемся оставаться здесь. Вы можете сказать, мы собираемся we are going to stay, оставаться здесь, here. Но вы можете заменить глагол going to на глагол гона который используется только в разговорной речи. И чаще всего, так говорят, Значит, как говорят отмечать. Значит, каждый же мы скажем? Мы собираемся остаться здесь. С использованием глагола гона. Мы собираемся we are. Gonna, никаких ту. stay here. Также глагол можно использовать для формирования в э, будущем времени какого-нибудь события. Например, утром будет холодно. Как же мы скажем в английском с использованием глагола гона. It is, или it's, gonna, обязательно глагол быть, be. gonna be cold, cold утром morning. it или it's gonna be cold morning. на этом, дорогие друзья, наш урок завершен. я желаю вам удачи успеха, подписывайтесь на мой канал делайте лайки делайте комментарии всего доброго!